Итак, только что забрал с почты, вот, заказал ЭВА коврики и ЭВА накидки, не чехлы, а именно накидки. Заказывал именно под Спартайдж, потому как, ну, накидки универсальные, накидки универсальные, но чехлы под Спартайдж, поэтому подбирались. Получается, полностью все и центральное, сейчас буду... Простилать. дали в подарок вот такие вот подушечки хотя предлагали сразу накладку накладку вместо подушек типа на выбор либо накладка либо подушки но мне накладка нужнее я сказал давайте накладку подушки не надо ну положили и подушки за что спасибо так вот должны быть по размеру все сейчас будем смотреть мерить и естественно накладочки накидочки тоже вот посмотрим как они здесь открываются а вот это не реклама поэтому скид ссылку не буду давать на <кх> на сайт на магазин но в любом случае сейчас посмотрю если что это будет как бы отзыв так под ковриками стоит пришиты липучки получается полностью все пристает как вот вот липучки по всем углам дальше туда выбрал именно, именно такой цвет как бы чтобы менее заметно было мусор ну не знаю как советовали не знаю что то светлое не захотелось думал бежевый возможно но это же будет полностью все грязное сразу поэтому вот такой вот вот так передние поставлены эти штуки крепежи Здесь именно брал с заворотом вот таким. Писали, что можно было брать 10 сантиметров. но ну, вот, думаю, вот 5 сантиметров с головой хватит. Как раз вот так. 10 возможно было бы либо торчали, либо вот сюда шли. Задний коврик, коврик э, не брал, потому что, в принципе, мне и тот нормальный. Если надо, будет возьму потом попозже. Ну и главный, вот это вот тоже много видел разных ковриков есть без этой штуки только сюда идут я хотел именно чтобы вот здесь сейчас закрывала и тоже с заворотом сюда вот липучки есть здесь но ну, они здесь как бы не нужны но внизу держат тоже есть фиксаторы и заходит за этот вот тоже рубец как бы ну можно если бы 10 было то я думаю было бы вот так но это уже много это-то 5 самый раз, я думаю. Полностью есть Эва без этих бортиков, как бы. Но это же уже вообще с накладкой будет. Вот по мерею накладку. Возможно, вот так где-то будет. Либо, либо вот так. Это уже не столь важно. Главное прикрутить ее наверное, будет. Итак, установил подпятник. померил, где мне будет более удобно. Получается, я видел на видео в других его ковриков, есть на саморезах крепятся, на железных. Здесь, получается, э, пластиковые такие винты. Вот. Думал, что с внутренней стороны надо, но оказалось, что там такие втулочки, которые я вот только что поставил, они не подходят, если их ставить с этой стороны. Так что вот так вот. Так вот, поцепил. Поцепил чехлы. Этот можно будет быстро снимать, если надо. Средний. В стандарте идут одна... Вторая и сидушка. Эту я попросил, как бы для третьего пассажира, если Ну ее буду отбрасывать, если надо, и подлокотник попускать. Это по стандарту идет ширина. А здесь получается по стандарту идет только центр. Я попросил дополнительно, чтобы пришили боковины так вот с ковриками подушечки сейчас с подушечками будет как бы вот так но поскольку у меня уже есть подушечки он и моя есть силиконовая силикогелевая какая-то там эти как бы не сильно надо ну есть пускай будет Вот водительская тоже. Также. Ну, я думаю, она немного протрется, при присядет. Получается. Вот. Получается так. Здесь положил. Вот, кстати, под пятник поставил. Поставил под пятник. Все как стоит. Здесь получается тоже. Вот здесь у меня стоит. Упор для спины. И как раз получается хорошо так обхватывает. Может не сильно вид такой, но в принципе посмотрим по практичности. Материал какой-то такой, не знаю, не, не скользкий. Такой даже не знаю, из чего это. Типа велюр какой-то там или не велюр. Ну вот. Как-то там проверяли. Ну, это... Это все не важно Главное, ну вот Посмотрим, как последствия покажут себя Так что вот так вот